Всех на своем канале орхидея Татьяны. хочу с вами сегодня поговорить о таких прекрасных растениях, как и в данный момент пеларгония плющелистная сейчас вам показываю сортовая пеларгония плющелистная это вива каролина она очень красиво махровыми цветами цветет замечательное растение оно не вытягивается оно формируется само, не удлиняется. Видите, это ей уже третий год, и я брала с нее черенки, но она нараст наращивает с нижних пазух листочков со спящих почек. Все время новые череночки. В общем, мне нравится это растение, Посмотрите, такое замечательное, красиво. Она Нежно-белая, серединка зеленая, когда она ну, полностью цветоносы распустит. А край розоватый такой. Махровость, хорошая махровость. Видите, какой маленький набитый. И форму держит розочки, она не сыпется. Хорошая пеларгошка. А вот у меня пеларгония есть с такими красивыми разводами на листиках. Я, правда, название не знаю. Но она очень красивая. Когда сильно много света, они зеленые. А затем, а может быть даже не за это, может быть, когда они молодые, они зеленые, ну, с полосочками, а потом они зеленее, чистые становятся. Так как вот на этом примере вот распускается молоденький листочек. Видите, какой он, какой красивый, гофрированный. Он как скрученный даже. Он только распускается, видно, что он молоденький. Затем он такие прожилочки, хорошие, симпатюлечки. А затем зеленые листочки следующие. Это у меня первый год растения. Но еще не цвело, не показала свои цветочки, так как я их все время обрываю. Хочу, чтобы хорошо укоренилось растение. То есть цветение я буду любоваться ним в следующем году. А для того, чтобы ну, оно не удлинялось сильно, я его прищипывала. Вот видите, пошел молодой ростик. Я вот эти вот два молодых листочка обрываю и просто выбрасываю, не укореняю. Мне нужно, чтобы оно крепло, стало пушистенькое и радовало меня на следующий год. Вот эти вот тоже молодые, видите, молоденькие. Раз и прищипнула. Жалко, конечно, красивый такой замечательный молоденький листик. Но у меня из пазух проснутся новые листочки, новые росточки. с каждой спящей почки, так как я верхушку прищипнула, будут новые лезть листочки. Соседи сильно шумят и не дают мне с вами поговорить о моем любимом занятии. Вот я взяла следующую пеларгонию. Хочу показать, что я буду делать с этой пеларгонией. Видите, это более крепкая пеларгония. Она уже цветет. Видите, какие красивые у нее темные. Такие они насыщенные, как лакированные цветочки. Видите? У нее было очень много цветоносов, я не даю им долго цвести, вот так они поцветут, немножко начинают засыхать, и я обламываю. Потом появляются вот в пазух новые цветоносики. И тоже я ее прищепывала, и она пускает вот молодые веточки из спящих почек, а вот эти листочки, которые желтые, их можно просто удалять. Они, во-первых, и декоративность некрасивая, а во-вторых, ну, они не нужны, они уже пожелтели, силы забирают, пусть лучше молодые листочки растут, видите? Это не болезнь, это просто ну, излишки влаги, может быть, ну, так как дожди у нас были, может быть, от солнца, она на улице у меня. А вот эти вот рожки, как я их называю, желательно обрезать, и сформировать растение. Вот еще желтый в центре. В серединке надо было вынуть. Видите, листочек. Зачем он нужен? Я хочу, чтобы зелененькие были. Вот такие красивенькие. Вот этот листочек можно оборвать. Покажу вам, как я буду укоренять это растение. Но для начала сейчас покажу, как сформировать, подготовить на зиму э, пеларгонию плещелистную в каком состоянии она должна зимова. вот это растение я сегодня трогать не буду а покажу вам еще одно растение вот это плещелистная пеларгония она уже отцвела она очень много цвела вот еще тоже бутончики пускает это двухцветная пеларгония она у меня красная с такими полосочками красивым прожилком. Сейчас я хочу ее укоренить и покажу вам, какие я части э, веточек буду брать для укоренения. Вот эти желтые листочки, я их просто об, облавливаю. Это результат солнца, дожди и вообще они уже, наверное, как говорится, постарели. И пора им уйти и освободить место для молодых листочков. Я вот так обчищаю все свое растение. Просто потянула за листочек. Они обламываются очень легко, даже без секатора. Не нужно ничего делать. Брать секатор, какие-то инструменты. Просто легко нажатием такой щелчок проявляется. И они обламываются. А подготовить Нужно обязательно растение к зиме, так как уже на улице становится ночью прохладно. Если позже занести растение в дом, оно начнет вообще интенсивно желтеть листочки, ну и будет сильно болеть. А сейчас пока не сильно еще перепад температуры, нужно занести в помещение, не включено еще отопление, и растение адаптируется к вашей комнатной температуре. А затем, когда включите отопление, оно постепенно привыкнет и к отоплению. Конечно, его размещать нужно на окошке, чтобы не сильно ему было жарко. Чтобы горячий воздух не поступал прямо на листочки, ближе к окошку. Сейчас я дообрываю покажу что буду делать дальше а дальше будет самое интересное дальше будет формировка растения сейчас пока подготовка к формировке вот обрываем эти листочки ненужные ну вот в таком состоянии примерно оставлю это растение и сейчас мы будем его вместе с вами на моем канале формировать потому что в таком состоянии если я занесу все своих допустим 50 горшочков то где же я их размещу в летнее время можно на улице там подвесила кашпо подвесные вот такие вот да, но красиво а в зимнее время ну мне надо немножко как бы его сократить рост чтобы оно поменьше было и росло тем самым смотрите я беру секатор и начинаем обрезать веточки веточки я не просто буду обрезать и выбрасывать а буду их укоренять для того чтобы укоренить веточку мне нужно правильно взять и выбрать экземпляр и так приступим для начала обрежем растения вот смотрите вот этот Молодой ростик, зелененький, он пошел строго вверх. Вот эту веточку я обрезаю и убираю. А с вот этого растения оно пойдет больше в силы. И потом прищипну верхушку и пустит молодых побегов побольше. Эту веточку тоже я уберу. Так как на ней никаких нет, смотрите. Но она мне не нужна, не нравится. Затем вот эту ветку я уберу О. так, так. покажу какое количество веточек я уберу. Вот эту веточку я обрезаю. Сейчас покажу. Так вот эту большую веточку я обрежу. Так как она древеневшая, мне не нужна вот эту веточку обрежу. Покрутим по кругу. Вот так обрежу. Ну, вот так оставим. А вот эти вот боковушки я тоже немного уберу. Раз. Верхушки, так как они удлинились. И мне надо взять с них черенки. Вот хороший будет череночек. И вот здесь можно взять это верхушные чере... верхушечные черенки. Они очень хорошо укоренятся. Сейчас в конце видео я вам покажу, в чем я буду их укоренять. Посмотрите, можно, конечно, и руками обламывать. Вот так они тоже легко обламываются. Ну, можно секатором, кому как удобно. Если есть секатор под руками, почему не воспользоваться секатором? Вот этот, наверное, веточку, вот она. Старенькая уже, я ее хочу полностью срезать. Все, в таком состоянии я оставлю свою пеларгонию. Она за время, пока еще побудет на улице, наберется, проснутся спящие почки, наберется молодых листочков, окрепнет. И я буду заносить ее в квартиру. А сейчас вот эти веточки, которые я обрезала, покажу, как я буду их укоренять. Вот такой обрезанный кустик я оставляю, чтобы он обрастал. Через время покажу вам, что из него получилось. Вот такие прекрасные верхушечки для укоренения у меня остались. Вот эти нижние листочки я обрываю. Чешуечки вот эти снимаю. И немножко оставлю, чтобы они подсохли на полчасика. Но укоренять будем в следующем видео, вот так как у меня садится батарея. Спасибо всем за внимание до свидания подписывайтесь на мой канал всем удачи всем пока сейчас ¡Dobro!